Ученые из Чикагского университета разработали новый иммунопрепарат против рака. Иммунотерапия – это инновационное лечение, которое активирует лейкоциты организма, особенно Т-лимфоциты, против рака, об этом передает ДЭАС. Эта технология значительно повысила эффективность белков Иль-12 и полностью устранила его побочные эффекты. Информация о ней была опубликована в журнале, одном из самых престижных журналов в области исследований, биоинженерии и биотехнологии. Проводившим научные эксперименты и первым автором статьи был азербайджанец Аслан Мансуров. В настоящее время он является докторантом в школе молекулярной инженерии Чикагского университета. Джеффри Хаббел, руководитель исследовательской группы, в которую входит Аслан, является одним из ведущих мировых экспертов в области биологических материалов и биоинженерии. Аслан Мансуров окончил гимназию Кавказ с золотой медалью в 2013 году. Он с отличием окончил Университет Миннесоты в 2017 году по специальности химическая инженерия. В настоящее время является докторантом в Прицкеровской школе молекулярной инженерии в Чикагском университете.